Добрый день, меня зовут Иванов Сергей, я инженер-математик, магистр в области машиностроения, программист компьютерной графики и главный администратор и создатель паблика «Суровый технарь. Свободно от работы и личной жизни время я занимаюсь чтением научно-популярных лекций на различных мероприятиях. Для меня популяризаторская деятельность – это тот способ, с помощью которого люди могут погрузиться в мир науки и технологий без обкладывание себя ворохом литературы и без погружения в сложные математические расчеты. Большая часть научно-популярных проектов России они абсолютно бескоростные и существуют на безвозмездных началах. Курилка Гутенберга – это самый крупный научно-популярная лектория России, который за несколько лет провел сотни лекций в разных городах страны. Все их лекции были свободны для посещения, затрагивали самые разные темы, а записи этих лекций доступны на их канале на YouTube. Для того, чтобы улучшить качество своих лекций и чаще радовать вас новым контентом, Курилка Гутенберга запускает краонфайдинговую кампанию. Для того, чтобы поддержать Курилку, достаточно перейти по ссылке в описании видео и пожертвовать столько денег, сколько вы считаете нужным, как это сделаю я. Присоединяйтесь к популяризаторскому движению, вливайтесь в стройные ряды просветителей и ждем вас на новых лекциях Курилки. До свидания.